Ну что, всем партнерам таксфон большой-большой привет. Скажите, пожалуйста, как меня слышно и как меня видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, восклицательные знаки, чтобы я видела, что меня и слышно, и видно абсолютно отлично. Да, день добрый, у кого-то уже вечер, я знаю, у кого-то день. Поэтому рада всех приветствовать, всех партнеров, которые понимают логику, смысл нашего масштабного бизнеса. Я знаю, что задавалось достаточно большое количество вопросов по поводу маркетинг-плана, который у нас сейчас будет представлен. То есть я полностью буду рассказывать все нюансы, которые у нас есть, да, и проговаривать, потому что вопросов поступает достаточно много. Ну что, знаете, предлагаю на самом деле взять ручку, листик и записывать, потому что вот эти все цифры, они должны быть у нас не только в голове, да, но и на листе бумаги, чтобы мы могли в любой момент открыть, посмотреть и все вспомнить, соответственно, просмотреть в записи еще вебинар, потому что достаточно информации, достаточно много цифр, и это все должно логично ложиться в нашу голову. Потому что та доходность, которая представлена у нас с нового продукта по реферальной системе, по поводу доходности с заказа водителей, это все надо понимать и доносить эту информацию не только нашим партнерам, которые у нас есть, да, а соответственно тем людям, которые заинтересованы в максимально масштабировать водительские структуры, и, соответственно, знать это, это надо, это необходимо. Поэтому, ну что, предлагаю начинать. Я знаю, что возникал вопрос по поводу бинарной системы, бинарного маркетинг-плана. Уходит он, не уходит? Я знаю, что было достаточно много вопросов. Не забываем о том, что у нас сейчас до конца апреля есть еще пакетные условия, где компания дарит в подарок Подарочные доли России СНГ. Также дополнительно это доли Европы. Поэтому... Также мы продолжаем давать возможность нашим людям, друзьям, знакомым, там, товарищам, соответственно, принять участие в масштабе этого бизнеса. Поэтому те первые условия, которые у нас были, доходность по бинарному маркетинг-плану, они остаются и никуда не деваются. То есть те же самые проценты, которые у нас были, 10% я получаю с лично приглашенного партнера, да, которому дала возможность. Также это по пакетным условиям, помните, по командному товарообороту, по начислению процентов 5, 7 и 10 по бинару, также остается, это никуда не девается. Следующее. Стал вопрос по поводу дохода с абонентской платы водителей. Тоже никуда это не девается, то есть наша задача, мы рефералим водителей, да, то есть даем им свой промокод, общаемся с водителями, даем им возможность уходить от таких процентов, которые они, они сейчас платят, я думаю, что вы в курсе последних новостей по поводу других агрегаторов, не буду озвучивать, Соответственно, наша задача масштабировать сейчас водительскую структуру, организовывать какие-то школы, да, чтобы дать полностью разъяснение водителям, что нам сейчас с вами выгодно и вам с нами выгодно в том числе. Поэтому доходы с абонентской платы, они у нас точно так же остаются. Они у нас никуда не деваются. То есть вы помните, у нас были условия, что если я партнер а, за 11 тысяч рублей, я получаю 12% с абонентской платы водителей, с моих реферальных водителей. Если я партнер за, за 44 тысячи рублей, я получаю 12%. Если мой партнер, соответственно, тоже хочет получать такую доходность, я с его водителей за реферальных получаю 8% и с третьего поколения, с зареферальных водителей моего партнера я получаю 6%. И точно так же у нас остается на VIP-пакетном условии. Да, на наши VIP это, соответственно, 12, 8, 6. 4,3 и глубина, которую вы все помните, это условие получения дополнительного бонуса. Я не буду сейчас на нем останавливаться, потому что эта информация у нас есть, информацию мы знаем, поэтому этот доход, он никуда не девается, он у нас также остается. Вы знаете, что у нас представлена новая франшиза, это новый продукт, который только вот прошу не путать с нашей бинарной системой и с доходности с абонентской платы водителей. Это продукт, который именно разработан был для таксомоторных компаний, для диспетчерских, которым интересно с нами сотрудничать. И, соответственно... Новый продукт – это мини-франшиза для партнеров, которая позволяет получать еще дополнительную доходность, дополнительные деньги с моих зарефераленных водителей, но уже с их заказов да, через колл-центр. Я не буду сейчас говорить о колл-центре, потому что моя задача сейчас показать выгоды именно маркетинг-плана, и именно рассказать о маркетинг-плане. Соответственно, что у нас входит в мини? Это франшиза для партнеров, где мы получаем подарок 100 долей рынка СНГ и Европы. И франшиза Макси, это конкретно для таксопарков, да, для диспетчерских, у нас подарок получается 200 долей с рынка СНГ. И, соответственно, партнерский пакет владельцу таксопарка дается в подарок. Что могу сказать далее по поводу доходности? Я знаю, что мы давали информацию, и мы также, естественно, ее продолжаем давать, о том, что если я не... Купила франшизу, чтобы получать дополнительные деньги с заказа водителей. Но у меня мой партнер купил франшизу, да, потому что у него зареферальные водители, и ему интересно получать эту дополнительную возможность по доходу с заказа водителей то я получаю 12% по реферальной системе единоразова. То есть, если мой партнер купил франшизу за 50 тысяч рублей, 6 тысяч рублей я получаю по реферальной системе. Если у меня... Нет у самой франшизы для партнера, франшизы для партнера, буду останавливаться, разжевывать, потому что мне очень важно, чтобы вы поняли э, вот эти все нюансы, которые сейчас есть у нас в нашем продукте. Как будет выстраиваться дальше взаимоотношения? Я же понимаю прекрасно, что если у меня нет самой франшизы, и я получила единоразово 12% с моей с продажи да, моих партнеров первой линии, но вдруг у меня произошла покупка франшизы со второго, с третьего, с четвертого поколения, такое же у нас может быть, то компания мне дала возможность все-таки получить эту доходность. Каким образом это будет выглядеть? Мы назвали это такой замороженный счет, да, либо возможность Получение все равно этого источника дохода. То есть, возможность получения дохода с покупки франшиз партнеров. Вот смотрите, первый вариант. Соответственно, будьте, пожалуйста, внимательней, как это будет происходить в период расчета. Я не имею франшизу за 50 тысяч рублей. Но у меня в моей команде в поколениях покупают франшизу. Эти деньги, они отображаются у меня, реферальные деньги отображаются у меня в личном кабинете, то есть я их вижу, но счет как будто у меня заморожен, то есть я не смогу ими пока воспользоваться, но я смогу ими воспользоваться, если я сама лично куплю франшизу, то есть компания дала возможность получить этот источник дохода, как это происходит по периоду расчета, допустим, я получила информацию в среду, да, о том, что в моем кабинете уже есть деньги замороженные, да, на моем счету, Среда, как вы знаете, в четверг у нас всегда происходит выплата, вот остановлюсь, да, скажу, что помните по бинарной системе у нас выплата происходила, что мы делаем с пятницы по четверг включительно, все наши товарообороты, то с четверга на пятницу мы видим начисление у себя в нашем личном кабинете. Здесь у нас расчетная система, расчетный период остается также. То есть, я получаю все свои вознаграждения с четверга по пятницу. То есть, все, что делаем по товарооборотам, да, с пятницы по четверг я это вижу и получаю с четверга на пятницу. Так вот, если я вижу, что у меня на моем счету в среду пришла информация о том, что в моей команде были куплены новые франшизы для партнеров, то мне компания дает возможность принятия решения самой лично купить франшизу до следующего четверга. Вот видите, среда, четверг у нас сработал период, и до следующего четверга, то есть у меня еще есть целая неделя расчетного периода, чтобы я приняла решение, если я решение не принимаю, то, соответственно, моя доходность, она уходит, и я ее не получаю, да? то есть нам компания опять-таки пошла на такой большой, сделала шаг, дала нам возможность все-таки получить эту доходность. Это первый вариант по поводу расчетного периода. То есть мы прописали, что замороженный счет – это периферальное вознаграждение с покупки партнеров франшизы. Я думаю, что с этим уже понятно да, становится. Второй вариант. Если я получила информацию у себя в личном кабинете, что на моем счету есть реферальные вознаграждения, и я эту информацию получила в пятницу, то мне компания дает возможность с пятницы по четверг, по расчетной неделе, да, и с четверга по следующий четверг расчетной недели дала возможность по принятию решению. То есть а, запасом идет почти две недели для того, чтобы я приняла решение и, соответственно, а, сделала покупку своей франшизы. Для чего это дано было? Для того, чтобы мы все сюда пришли в бизнес, а, для того, чтобы рефералить водителей, да, общаться с водителями, потому что мы масштабируемся линейным, а, линейным бизнесом. И если я понимаю прекрасно, что я ничего не делаю, я просто пришла как инвестор, то я сразу говорю, что эта франшиза, она ну, для получения единоразовых каких-то денег, да, но мы сюда все-таки пришли масштабироваться и заниматься и получать хорошую доходность именно с пассивного дохода, с водительских структур, с абонентской платы водителей и с возможностью, получать дополнительный источник дохода заказа водителей. Вот услышьте меня, пожалуйста, дополнительный источник заказа водителя. Мне просто сейчас ну, хотелось бы задать такой вопрос – Покажите мне компанию на сегодняшний день, которая дает партнерам такие возможности, да, еще из заказов водителей. Поэтому покупка франшизы это не обязательный инструмент, это не обязательное правило, это просто для того, чтобы дать возможность партнеру, так как это отдельный продукт, да, пополучать дополнительные деньги. Потому что я точно знаю, что если я веду переговоры с водителями, веду переговоры с директорами таксопарков, то мне это было бы еще дополнительно интересно, потому что если, мы, если просчитать деньги, а вы смотрели, я так предполагаю, предыдущие вебинары, вы видели, какие деньги это приносит по доходности. Хорошо, отлично. Да, запись будет в личном кабинете. Так, иногда реагирую на чат. Спасибо. Переходим дальше. Если у меня есть эта франшиза, я ее купила себе для того, чтобы заниматься реферальной системой водителей, да, для того, чтобы получать дополнительные деньги, и мои партнеры тоже понимают смысл и логику этого бизнеса, то что я буду получать как партнер, который купил эту франшизу с, со своей команды, которая точно так же двигается вместе со мной, со мной в том же направлении. Если у меня партнерская программа за 11 тысяч рублей, то я Первой покупки со своей первой линии получают 12% реферальной системы. Реферальное вознаграждение единоразовое. То есть он покупает за 50 тысяч рублей, мой партнер, 6 тысяч рублей я получаю. Если у меня франшизу покупает таксопарк, но мы знаем да, определенные условия по работе с таксопарком, то я получаю также свои 12%, это 12 тысяч рублей, за то, что у меня купили франшизу готового линейного бизнеса. Если я в э, партнерской программе за 44 тысячи рублей, то я получаю по таким критериям, с первого поколения я получаю 12%, со второго поколения я получаю 8% и 6% я получаю с третьего поколения моих партнеров, которые купили франшизу. Либо во втором поколении это может быть таксопарк, которому я могу продать франшизу. Понятно с этим. И пакетное условие за 88 тысяч рублей, которое дает мне возможность получения 12%, 8%, 6, 4, 3. И от 1 до 4 с товарооборота. Вот от 1 до 4 с товарооборота, эта информация будет чуть позже, потому что сейчас важно, чтобы вы вот это понимали, вот эти цифры, вот эту логику, и, соответственно, дальше дадим информацию по поводу товарооборота. А вот знаете, мне кажется, здесь проще вообще не придумаешь, да, потому что все эти проценты, если вы уже обратили на это внимание, они у нас похожи как воздоходности с абонентской платы водителей. То есть это для того, чтобы облегчить понимание подачу нового линейного маркетинг-плана и, соответственно, чтобы правильно понимать да, те цифры, которые у нас сейчас даны. Ну, я думаю, что тоже с этим вам все понятно. Иногда читаю, вот отвлекаюсь, зачем мне продавать партнеру франшизу, партнер сам может купить. Конечно, он сам-то и будет покупать, но помните, у нас в бинарной системе есть реферальная система по подключению наших партнеров. Вот он сам покупает, но он у меня в бинарной системе стоит в первом поколении, да? я сейчас пример привожу то, соответственно, вот 12% я получаю, потому что это мой партнер первого поколения. Точно так же идет по партнерам второго поколения, третьего, четвертого и пятого поколения. Отлично. Я, поставьте, пожалуйста, плюсы, кому вот это уже стало все понятно. Угу. Все, отлично, тогда идем дальше, идем дальше, и я знаю, что у нас возникали вопросы по поводу того, что, допустим, у меня было куплено несколько партнерских программ, либо есть такой термин, да, у нас лицензия еще, вот если у меня, например, я приобрела для себя несколько лицензий, потому что я видела выгоду, и они у меня выстраивались как в бинарной системе, то есть, видите, мы его еще так называем золотой треугольник, когда я стою, вот мужчина, и, соответственно, вот эта девушка в розовой шапочке, это тоже я, и вот этот парень, это тоже я, Да? То есть в бинарной системе это называется золотой треугольник. Вот смотрите, в линейном формате это будет происходить, что мои два аккаунта, к примеру, девочка в розовой шапочке, это аккаунт 2, и молодой парень, это аккаунт 3. Вот они у меня все выставляются в линейном формате. Вот рядышком видите, да, что у нас где подписано 20 водителей, это аккаунт 2, и где подписано 200 водителей, аккаунт 3. Я знаю, что задавали вопрос по поводу того, а куда мне правильно поставить новую франшизу, то есть где мне ее надо купить, через какой аккаунт. Давайте немножко рассмотрим такой пример. Если, например, я знаю, что у меня на втором аккаунте 20 водителей, я зарефералила, да, я не буду показывать большие, большую численность водителей, беру, беру маленькие цифры, я думаю, что 20 водителей не так сложно сделать, ну и в бизнес-то мы приходили для чего? Для того, чтобы рефералить водителей, да, и получать доходность, ну я не беру ту категорию людей, которая пришла у нас в качестве инвесторов. И, соответственно, у меня есть третий аккаунт. Это где 200 водителей? Вот как вы считаете, с какого аккаунта мне выгодней купить франшизу, чтобы получить 5% заказов водителей? Я так предполагаю, что, конечно, где 200. Да, спасибо где 200 водителей, да, соответственно, я что делаю? Я могу помогу купить франшизу, где у меня 200 водителей, потому что я знаю, что эти 200 водителей, принимая, принимая заказы с колл-центра, будут приносить мне 5%, если у меня партнерская программа за 88 тысяч рублей. 5% заказа водителей, это, кстати, довольно-таки очень приличные деньги, потому что на вебинаре это все мы показывали, и ну, можно даже это посчитать будет в самостоятельном формате, либо использовать вебинар, где это все уже было просчитано. Как вы считаете, мне бы было бы интересно получать еще дополнительно 05 заказов водителей, если к примеру у меня может быть там таксопарк, 05 Конечно, было бы интересно, соответственно, я могу купить франшизу, понимая выгоды и просчитав эти выгоды на те аккаунты, где у меня максимальное количество водителей, соответственно, куда я куплю эту франшизу я куплю франшизу на первый аккаунт либо мы его еще называем главный аккаунт и где аккаунт номер номер три где у меня 200 водителей. В принципе, вот такой пример, я думаю, что он сейчас тоже ну, становится более понятен, да, уже так на, на практических моментах, потому что вопросы шли у нас. Это такой пример, который, я думаю, складывается полное понимание по поводу, на какой же аккаунт мне все-таки покупать франшизу. А вы знаете, когда мне стали задавать вопросы, на какой же аккаунт мне покупать франшизу, я понимаю что наши партнеры, которые ре, занимаются реферальной системой водителей, которые понимают этот бизнес, моего масштаба, доходность, им это стало очень интересно. Вот, то есть это такое вот сложилось у меня понимание, потому что за последние несколько дней достаточно много пришло таких вопросов именно мне в, в личных сообщениях. Это значит, что это реально интересно, новые продукты, и это самое главное, да, потому что первично этот продукт был сделан для таксопарков, но нам компания дала возможность партнерам все-таки получать эту доходность. Что дальше? Переходим дальше. По поводу стоимости перевозки. Я немножко здесь сделаю акцент, потому что этой информации тоже было достаточно много, но давайте остановлюсь и сделаю разъяснение. Значит, помните о том, что если я в партнерской программе, и у меня пакетное условие за 11 тысяч рублей – то я получаю с моих реферальных водителей, которым я раздавала свой промокод, там общалась где-то, когда я ехала на такси, я получаю с их заказов 2%. 2%. Если у меня партнерская программа за 44 тысячи рублей, то, соответственно, я получаю с, со своих водителей 0,3% извиняюсь, 3% заказов водителей и 0,3% заказов водителей с моих партнеров, у которых за зарефералены водители, либо это может быть у меня таксопарк. И следующий момент, это партнерская программа, которая у меня за 88 тысяч рублей, ну, либо лицензия, мы еще говорим. Это 5% заказов моих реферальных водителей, 0,5% со второго поколения и 0,1% с третьего поколения заказов водителей, заказов водителей. Что могу сказать следующее? Вы знаете, что достаточно было информации, и вчера была информация о том, что новую франшизу для партнеров мы можем приобрести с внутреннего счета, то есть теми деньгами, которыми мы пользовались ранее, для приобретения партнерской программы, для принятия участия в этом бизнесе. И на сегодняшний день у нас э, можно да, купить в новую франшизу для партнеров с личного кабинета, с внутренних денег. То есть смотрите, это раздел, партнерская программа, пакеты вступления, стрелочка такая, да, чтобы было все понятно нам. И следующая стрелочка, вы видите, что у нас есть пункты, Пакет VIP, стандарт, мини VIP, СНГ, Европа. И вот в самом верху у нас стоит раздел франшиза Макси скидкой 50%. И вот эту франшизу Макси можно сейчас взять со внутреннего счета, то есть внутренними деньгами, которыми мы пользуемся. Ну, я могу сказать, кто вот Константину по поводу 0,1 вот если сесть и просчитать эти деньги, которые будет приносить 0,1 по заказам водителей, да, и, соответственно, посчитать, сколько у меня моих партнеров, которые рефералят водителей и э, умножить все это на количество водителей, на заказы и на 0,1% среднюю поездку в городе, то поверьте, эта сумма получается очень даже достаточно приличная. Поэтому всегда рекомендую брать и просчитывать ту доходность на э, листе бумаги, которую нам э, дает компания да, по, по получению дополнительного э, источника дохода. Я такой человек, который очень люблю просчитывать, и если я села и просчитала, то я четко знаю, что я буду, получи, буду получать с определенного количества водителей в разных случаях. Поэтому вот просто рекомендую сесть и просчитать, и поверьте, 0,1% даже больше получается, чем 5%, если у меня партнерская программа VIP. Что интересного нам вообще приготовила компания, да, и почему этот продукт стал вообще нам интересен? Я могу сказать, что сразу говорю, если человек пришел сюда в целях быть инвестором, понятно, что этот продукт ему будет неинтересен, ведь он пришел инвестором ничего не делать, но получать определенную доходность. Ну что ж, мы тоже ему говорим спасибо, потому что на начальном этапе развития компании он тоже внес определенный вклад, и благодаря этому вкладу как бы начала развиваться компания. Но я знаю, что большое количество партнеров сюда пришли для того, чтобы получать пассивный доход с этого интересного и глобального бизнеса, потому что, вы знаете, я вот недавно начала просматривать вообще таксомоторный бизнес, и поняла, какие миллионы долларов а, крутятся на этом рынке. И я на сегодняшний день могу сказать от себя, я очень благодарна компании, очень благодарна основателю компании, да, Ярославу Шестопалову за то, что он дал возможность партнеров, партнерам зарабатывать такие деньги. Ведь вы знаете, если вы сейчас прийти в любую другую таксомоторную компанию, ну, я явно вам могу сказать, что а, вас просто корректно отправят и не дадут вам такие возможности, как как дает на сегодняшний день компания eTaxFund. Поэтому, вы знаете, для меня это очень ценно и важно, потому что если посчитать, как у нас говорят, да, кусочек пирога на этом рынке, это такие большие деньги заложены. И вот именно поэтому мы пришли сюда, для того, чтобы получать эти деньги. Но если мы не прилагаем никаких усилий, да, если я не буду рефералить водителей, то, конечно, я просто лишу себя дополнительных источников дохода, которые мне дает компания. А я пришла в бизнес для того, чтобы взять максимально то, что мне предоставляет компания. Поэтому, знаете, для тех людей, которые просто пришли получать пассивный доход, как я сказала ранее, да, тоже благодарность таким партнерам, таким людям, соответственно, это их выбор, а вот мы сюда пришли все-таки для того, чтобы развивать этот бизнес, для того, чтобы у нас поехали машины, для того, чтобы у нас было максимальное количество пассажиров, и для того, чтобы мы меняли реально уровень жизни многих людей, и водителей в том числе, потому что я знаю, что на сегодняшний день я достаточно много общаюсь с водителями, я достаточно много общаюсь с владельцами таксопарков, я знаю, какие у них проблемы, я знаю их боль. И вот благодаря этому продукту, который на сегодняшний день у нас появился в компании, опять-таки выражаю большую благодарность рабочей группе, которая максимально делает вот эти все нюансы, да, улучшить эту боль, убрать эту боль, как-то такая таблетка определенная. Я понимаю, что улучшится уровень жизни очень многих людей и очень многих бизнесов, которые есть у нас на таксомоторном рынке. Ну, это, знаете, мое такое вот понимание этого всего, поэтому хочется донести вам эту информацию, потому что я знаю, что я пришла сюда в бизнес не просто единоразово получать деньги и, э, и все, а я пришла в бизнес для того, чтобы масштабироваться и понимать, что я тот человек, который могу получать более другую доходность, то есть брать от, от жизни, как у нас говорят, достаточно больше и много. Остановимся дальше, да, потому что я очень люблю говорить о таких вещах. Не то, что люблю, я их понимаю душой и сердцем. Знаете, у нас есть такое хорошее выражение, которое мы проживаем. Это к сердцу к сердцу, когда ты доносишь информацию. Вот я сейчас с вами разговаривала именно к сердцем к сердцу. Но переходим дальше. А, вы помните, вот я все время говорила о том, что у нас реально компания балует, да, нам дает реально такие возможности, и как я говорила, да, что у нас основатель компании очень щедро говорит, что партнеры, вы те люди, которые достаточно много внесли в какой-то вклад, да, в развитие компании, не то что какой-то, а даже поддержали на начальных этапах. Поэтому я считаю, что надо поддерживать не только на начальных этапах формирования компании, но идти дальше. И вот опять-таки нам компания дает возможность еще получать дополнительные подарки от компании. Какие подарки мы получаем на сегодняшний день? Ой, как я люблю вообще подарки. Значит, что мы можем получить? Во-первых, вы знаете такую информацию, что если я покупаю франшизу с полным функционалом, как владельца для таксопарка, то я ее сейчас могу купить со скидкой в 50%. То есть полный функционал франшизы Макси, которая у нас стоит 100 тысяч рублей, мы ее сейчас можем купить за 50 тысяч рублей. Это очень хороший подарок, потому что я знаю точно, что функционал, который у нас в франшизе Макси, он мне пригодится однозначно, это 100% пригодится, если мы будем правильно и логично понимать, для чего мы сюда пришли и что мы хотим получить от этого бизнеса. И как вы слышали вчера на вебинаре, кто смотрел вебинар, Наш основатель нам еще дал дополнительный подарок, это мы можем получить помимо со скидкой франшизу новую, да, с функционалом МАКСИ, мы еще получаем в подарок 200 долей рынка СНГ, 200 долей рынка СНГ, это реально очень круто, это реально, реально очень круто. Поэтому тоже хотела бы сконцентрировать ваше внимание, что это тоже дополнительный источник дохода, о котором мы тоже проговариваем да, по поводу дополнительного пассивного источника дохода. Но не забываем о том, что у нас акция с 1 апреля, вы это знаете прекрасно, и до 30 апреля 2018 года. Поэтому есть возможность еще получить это все в, в, в первых источниках, в первых источниках а, и а, быть практически владельцем таксопарка, да? я сейчас утрирую, за 50 тысяч рублей. То, что я знаю, какой функционал там, да, и дополнительную информацию по поводу того, что как мы будем работать с таксопарками. Ответы на вопросы, которые начали поступать по техническим моментам. Сейчас дам, что информация, которую вы уже видели, да, мы раскидываем по чатам, даем эту информацию, что завтра у нас... В 12 апреля в 20.00 по Москве будет вебинар обучающий и ответы на вопросы, которые стали поступать именно с технической стороны, как с таксопарками вести переговоры. То есть такой обучающий вебинар. И сейчас это все будет выложено в личном кабинете, потому что там надо будет оставить заявку. И принять участие в этом вебинаре. Поэтому что могу сказать? Знаете, мы те люди, которые профессионалы в этом бизнесе, и мы должны держать четкую марку своего профессионализма. Поэтому я всегда говорю, что учиться надо однозначно всегда поэтому компания на сегодняшний день дала возможность, если вы видели, у нас есть уже обучающая программа, которая была вчера представлена, компания в Максимале сейчас делает вся, разные инструменты для облегчения партнеров по продвижению бизнеса нашего, поэтому, ну что могу сказать, всем хорошего дня, я так понимаю, что в принципе, все понятно по маркетинг-плану, вопросов сильно не видела в чате, но если вдруг будет поступать, поэтому можно их задавать, но уже, наверное, не сейчас, то есть ответим в следующий раз на вопросы, поэтому хорошего дня, весеннего настроения расчета, логики, цифры. И все это на листе бумаги, потому что это надо обязательно знать, владеть. И мы всегда должны быть профессионалами в любом бизнесе. Еще, знаете, есть такое выражение ⁇ эксперт мнения, да, экспертное мнение. Вот чтобы делать заключение по экспертному мнению, нам надо самим быть экспертами. Поэтому ну что, партнеры TaxFond, желаю вам быть экспертами, профессионалами этого масштабного и классного бизнеса. Всем хорошего дня и всего самого доброго и лучшего. Пока-пока!